В Бишкеке состоялся национальный форум, посвященный 30-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка и 25-летию присоединения Кыргызской Республики к данной конвенции. В мероприятии приняли участие глава государства, заместитель председателя Комитета ООН по правам ребенка Рината Винтер, представители государственных органов, эксперты в области защиты прав детей. В своем выступлении Соромбай Джеймбеков отметил, что гармоничное развитие детей остается приоритетным направлением государства. Защита прав детей, окружение, забота и создание условий, чтобы они были счастливыми, полезными обществу, дело, обязанность и долг не только родителей, но и государства, местных властей и общества. Стоит отметить, что по итогам форума участники приняли резолюцию, в которой призывают все кыргызское общество и государственные органы тесно сотрудничать о целях продвижения и защиты прав детей. Биреке улуттар беглеген, бирлеген минчилдиктн олугу бири ölümün 30-ке аскартуга жескин 60-ке мемлекеттин бири 20-ке балдардин олугу курчаткучу 70-ке 5-чаштан олди 8-чакан 64 билим 91 паиз балдар учун жетлифтү Бизнес-люкда Балдарден упорто в дегзадере, дети студенгали Хамсас Волгон. В первом деспуле касается конституции Ченамдере Джана Балдарден, Поргонн, Атаен, Кепилихтерень Харайт. Есть, кем джинси, тили, маяпту новое, етна, что тандахтага, тутхандине, джаспарага, саясина, билими. Мы уж точно в арктике, в Басмуне, в Алжире, в Боснии, в Беларуси, в Болгарии, Премьер-министр провел совещание о состоянии и перспективах развития инвестиционной деятельности в республике. Отмечено, что приток прямых иностранных инвестиций за прошлый год составил более 851,5 миллионов долларов США и в сравнении с 2017 годом увеличился на более чем 38%. При этом приток превысил уровень оттока на более чем 144 миллиона долларов США. Еще одним положительным фактом является сохранение тенденции, а именно приток прямых иностранных инвестиций в первом квартале этого года составил 176 миллионов 700 тысяч долларов и в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличился практически на 49 процентов. Премьер подчеркнул важность активизации работы по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности. Он отметил, что итогами работы по улучшению инвестиционного климата в республике можно назвать введение двухлетнего моратория с 1 января на проект субъектов предпринимательства контролирующими органами утверждение концепции создания и организации деятельности центров обслуживания предпринимателей до 2022 года образование фонда подготовки проектов устойчивого развития и ряд других перечи январ и ремонт жил башнаштаб «Несмотря на двухлетний мораторий на проверки субъектов предпринимательства, имеются факты таких проверок бизнеса. Я призываю предпринимателей и инвесторов обращаться по подобным фактам в соответствующие государственные органы, курирующему вице-премьер-министру для защиты ваших прав. Мы должны продолжить работать по поддержке предпринимателей, по дальнейшему принятию мер по стимулированию притока и поддержке инвестиций, по улучшению эффективного менеджмента государственным имуществом и развитию государственно-частного партнерства мёрзвства. В столице состоялся третий Бишкекский антитеррористический форум стран-участниц ЕАЭС. В мероприятии приняли участие секретарь Совета Безопасности Дамир Сагамбаев, депутаты Джугур Кукенеша, генеральный секретарь ОДКБ Алымбай Султанов, а также эксперты из стран ИАЭС. Основная цель форума заключалась в обсуждении ключевых вопросов обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам в центральноазиатском регионе. Формирование эффективной архитектуры безопасности на Евразии. В, пространстве. в ходе выступления секретарь Совбеза Дамир Сагамбаев отметил, что с момента проведения второй встречи БАФ ситуация в сфере обеспечения безопасности несколько изменилась, но при этом в Кыргызстане значительных изменений не наблюдается. Он рассказал о мероприятиях, которые проводит Кыргызстан в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Евразийский регион находится под постоянным прицелом бандитских формирований и экстремистских группировок. С учетом имеющихся угроз силами обеспечения безопасности Кыргызской Республики ведется заблаговременная подготовка к негативным вариантам развития событий. В настоящее время корректируются соответствующие планы, проводятся учения и тренировки, усилено внимание к стратегическим объектам, принимаются дополнительные меры антитеррористического характера. В данный процесс наряду с силовыми структурами включаются и органы местной власти, а также религиозные служители, теологи, представители средств массовой информации и общественности. Генеральная прокуратура поддержала обвинения специальной депутатской комиссии, созданной для лишения Алмазбека Тамбаева статуса неприкосновенности экс-президента. Но не все. Об этом на заседании комитета джугур кенеша по конституционному законодательству сообщил генпрокурор Ткурбек Джамшитов. Надзорный орган подтвердил заключение депутатов по пяти эпизодам. Генпрокуратура исключила из обвинений факты политического гонения. По словам генпрокурора, бывший глава государства не имел прямого отношения к возбуждению некоторых уголовных дел. Генпрокуратура направила представление в Дюгуркукинеш о лишении неприкосновенности экс-президента страны. По словам главы комитета по правопорядку Натальи Никитенко, оно поступило накануне 24 июня. Сегодня комитет рассмотрит представление. Ожидается, что в ближайшие дни парламент удовлетворит представление главного надзорного органа о привлечении Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности. Проект постановления Дюгуркукинеш о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента это страны уже. В Генеральная прокуратура рассмотрела заключение специальной комиссии джигар Кенеша для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Тамбаева для лишения его статуса. По итогам работы Генеральной прокуратуры и шести пунктов обвинения по пяти эпизодам выявлены преступные деяния по статье 319 Коррупция Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В частности, это незаконная трансформация и приобретение земельного участка в селе Хойтаж, незаконное освобождение вора в законе Батука. Эпизод Субихи Пархатия. Коррупционные деяния при реконструкции ТЭЦ города Бишкек и закупки угля на ТЭЦ города Бишкек. В столице в парке Горького прошла мирная акция под лозунгом Голос мигранта. В мероприятии приняли участие мигранты, проработавшие в США, Турции и России, которые рассказали о реальных проблемах, с которыми сталкиваются наши соотечественники за рубежом. Отметим, такая акция в Кыргызстане проходит впервые. Целью акции является донесение информации или, скажем, проблем, которые, с которыми сталкиваются мигранты на местах пребывания, донести до соответствующих органов государства и в целом до населения, как они живут, с кем они живут, как они работают. Очень много наших мигрантов, которые уже собрали определенный капитал и готовы вложиться в экономику Кыргызстана. вот они сейчас предлагают и требует от правительства, чем они помогут, будут ли облегчения в налогах или уберут ли фискальные проверки. После запуска проекта Безопасный город смертность на дорогах Бишкека снизилась практически на 53%, сообщил заместитель главы Государственного комитета информационных технологий связи Кубаныч Шатымиров. По его словам, безопасный город позволил снизить смертность на дорогах. Количество ДТП в столице снизилось на 3,5%. В Чуйской области смертность на дорогах снизилась на более чем 37 процентов по состоянию на 24 июня зафиксировано 211 384 нарушения, из которых оплачено 89 980 постановлений на 125 миллионов 730 тысяч сомов. Министерство внутренних дел предлагает ликвидировать приемники-распределители. Соответствующий проект постановления ведомства вынесло на общественное обсуждение. В справке об основании отмечается, что МВД предлагает признать утратившим силу постановление об утверждении положений о приемниках-распределителях органов внутренних дел. В ведомстве отмечают, что в новом кодексе о нарушениях не предусмотрен такой вид взыскания, как административный арест. За совершение нарушений предусмотрены предупреждения и штраф. Напомним, новый кодекс о нарушениях вступил в силу в январе этого года. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся в вечернем выпуске новостей ровно в 19.00. До встречи.